Пишем. Можно по-русски. Анимота. Он нам показывает. Вот он. Вот описание: что есть, что, как и почему. Вот, ниже анимато официал. Хотите на русский перевести, хотите, нет. Ну, это не важно. Он вам говорит: зарегистрироваться можно через свой звук, можно по-другому. Войти или зарегистрироваться. Вот есть регистрация. Он вам объясняет, что как. Мне это не надо, поэтому я жму ход по электронке. Итак, мы зашли с вами. Он нам объясняет, что это видео будет с логотипом, с водяным знаком. Хотите его удалить, значит переходим на другие тарифы. От ценных и тарифов вот кнопочка прайсинг там все объясняется так создать эта кнопочка create create значит кнопочка создать вот это видео маркетинга бизнес мы просто на него просто посмотрим потому что там если бесплатный там то шрифты не подходят то а еще что вот примерно вот посмотрим любое видео например вот ну вот что получается что они предлагают Но Это и на него можно Вот маленькое, короткое видео с объяснениями, кому надо, все все поняли. Поэтому мы на нем основываться не будем. Мы его закрываем просто. Нам опять напоминают, что у нас есть логотип, все такое. Вот это опять нажимаем создать. Анимата Меморис. Create. Нам жмем L. Все шаблоны. Мы не будем каждый шаблон рассматривать. Это если вы захотите. Вот, по датам, по праздникам, по путешествиям. Это они предлагают школьные, вот, детские все такое. Мы выберем. Я всегда люблю L, все шаблоны. Но чтобы пока не знаете, как что, лучше, конечно, по категориям. Мы с вами выберем категорию путешествие игра светом. игра светом вот это я закрою мне с ним тяжело вот это чтобы мы должны загрузить что то поэтому мы нажимаем на плюсик он нам дает вы даете загрузить хотите фотографии видео или текст мы хотим пока фотографии я жму плюсик он мне дает, откуда загрузить ваши, или вот тут есть коллекция. Мы можем вот их не нажать, они а нет, а тут нам коллекция. Тут что-то выбрать. Но ну, мы жмем опять загрузить свое. Находим на рабочем столе. Где там у нас, я уже подобрал, заранее путешествие. Кнопочки открыть, они у нас загружаются. Чуть-чуть экранчик я сейчас увеличу. Вот. вот так. Они у нас загружаются. Если вам надо как-то по распорядку, то сами берем, зажимаем мышкой левой и тащим на первое место. Но ну, обычно я до этого их нумерую, и они у меня в папке хранятся нумерованные. Один, два, три, четыре, пять. И загружаются они нумерованные. Опять же, если надо перенести, вот так берем, зажимаем, переносим. Все. Дальше пошли. Музыка. Нажимаем вот именно не на шарики, не наши. Вот рядом. Чанг. Давайте, вот видите, у нас на шкале времени столько, а музыка столько. То есть нам не дают, наверное, с вами музыку даже загрузить. Давайте вот любую не сейчас поставим. Вот нажать. Select. Да, ну ладно. Короче, они нам дают, получается, только 30 секундное вот идет, вот. поэтому будем пробовать, что есть. Тогда вот это еще нажимаем плюсик. Это для текста пишем мои путешествия. Хотите большие, хотите маленькие, это ваше право. Переносим, зажимая это. Если надо выделить, то нажимаем спортлайн, это задерживает, это чуть подольше повисит. Теперь, пока мы занимаемся, рассмотрим, как будет смотреться до фото на фотографии. Вот, например, вот. нажимаем на фотографию, внизу получается место для текста. Все. Время вот это, смотрите, теперь нам одну фотографию я удалю, потому что у меня, видите, что-то со временем не получается, вот, теперь у меня время совпадает, жмем превью, это просмотр, это нам говорят, что видео будет с логотипом. паузу чтобы это два раза но мышечкой левой нажимаете она увеличиет во весь экран то есть вам будет удобнее смотреть вот это левая кнопочка я потом покажу это чтобы потише было так как запись идет чтобы не облопли еще раз переношу назад и жму Давай. Такое коротенькое видео получилось если вдруг что-то не нравится то есть кнопочка шаблоны примеры мы ее нажимаем и ничего не меняю в этом видео просто меняем сам шаблон как это например вот бонг -вояж. мы просто принять он нам опять дает и мы просто смотрим Это уменьшит громкость при просмотре. Ну, такое получается видео. Создать. Тут слева выбор, большой выбор. У нас с вами это поровно, поэтому вот вебинар. Можно на русский. Сразу разберем все это. Медиа – это фон Бесплатно, наверное, пока не заменять. Это на соотношение. То есть вот квадратное, а вот горизонтальное. Мы с вами не будем долго заниматься. Мы с вами посмотрим просто, как заменить фото в шаблоне, в проекте и все это самое. Еще раз нажимаем «Закрыть». Создать анимето-маркетинг. Выбираем шаблон, который нам нравится. Тут вот к валентину дню и все такое. Нас с вами пока вот вебинар. Еще раз повторяю. Создаем. Сразу отметим вот это. Шрифт. Шрифт на русский только робота все остальное что мы будем писать это будет не по-русски так нажимаем левой кнопкой мыши открывается у нас начнем сразу по тексту нажали т Выделили текст и пишем что мы хотели пишем просто все получилось теперь то же самое выделяем нижний и пишем мы, мы на связи. Все. вот это вот рамочка это выделяете рамочка месяц большой это вот нижняя всегда пытайтесь чтобы ни лицо не перекрывало ничего вот это можно было бы выделить в фон, но он в бесплатной версии не выделяется. Поэтому вот так остаемся. Теперь фотографии нам надо желательно свою, хотя можно оставлять их. Свою это опять вот картиночка загрузить. Загружаем, например, мужчинку. Вот. Все, он загрузился. Всё. Если что-то мешает, то пытаемся двигать. Если еще мешает, то можно размер увидеть уменьшить. Вот кнопочки левые, вот видите, все. Ну, можно вот так. Вот вроде не мешает он вот тут. Так что нормально. Загружать еще можно вот так. Взять, загрузить сразу контура, Все выделить и открыть. Он тоже будет слева загружаться. Тут то же самое по тексту пишем. Например, консультант по документации. Документации. Все. Нам пока не нужен, поэтому я второй шрифт удалю остается вот так вот видите, -ка. опять нажимаем на рисунок или можно как мы с вами разговариваем можно вот так просто перенести вот переноси уже все опять нажимаем на рисунок придерживая левой мышкой можно двигать чтобы вот видите а откуда можно чуть пониже вот тут опять рамочку можно убавить вот и я бы поднял ну, по вашему не получается, поэтому да, пускай будет. Вот третий нам пока не нужен, поэтому я его просто вот видите удалю. Также можете добавлять, что хотите, это я вам чуть позже покажу. На четвертой фотографии то же самое, берем вот заносим, опять придерживаем, выводим, переходим на текст. А опять, раз и всех одинаково, пускаю всех будет одинаково. Я перенесу ее по праве. Опять же, придерживаю. Зажимаем мышкой поправе. Вот. Четвертое то же самое. Текст это убираем нажимаем транспортировка, вот, и тут оставили, Но смысла нету, вот так, поэтому вот. чуть лево поставим, все, что у нас получилось, давайте, чтобы не это самое, и отброска, для чего это, чтобы все были таблички одинаковые? Вот. О, вот так я не увидел это все. Переносим все. Теперь по поводу добавить блок. Можно видео, можно что-то еще, фотографию по тексту там это самое. Я добавлю калач. Из четырех фотографий колач будет у меня. Вот. На все фотографии я перенесу опять наших. Ребят, мужчина. Вот. Нажимаем опять на колок, добавляем текст. И, например, пишем там 24 часа. Мы ваша гарантия ваша гарантия успеха успеха все делаем меньше-меньше, потому что нам не надо, чтобы мы лица закрывали и подходим чтобы вот вот, чтобы мы не мешали теперь опять выделяем вот, как я говорил вам это чтобы никого не придали вот. и вот тут я думаю никто никому не мешает Все. Что у нас получилось. Про музыку мы не будем разбирать. Так она вот есть у нас тут и музыка. И все. Загружается опять же из библиотеки. Что надо, как надо. Вот обрезается. Теперь мы жмем превью. Создать. Смотрим, что у нас получается. Потом жмем produce. Создаем рекламу. реклама, К слову, реклама. Качество тут уже само автоматически выбирает разное. Оно у нас с вами создается. Все, пока оно создается, мы можем смотреть предварительно но вот на эту кнопочку, а можем просто нажать вот эту кнопочку и дожидаться. Все. Итак, у нас время показалось, значит все сохранилось, значит мы нажимаем еще раз, объясняю. Просто наводим мышкой, давнала вот, загрузочка в хорошем качестве, в 1080 нам не даст, он скажет, купите тариф. Вот поэтому мы с вами в том качестве, который пока можем. Жмем, наилучший, вот тут 720 и скачиваем, все, реклама 720, все. Также касается то, что мы создавали путешествие, также наводим мышкой и скачиваем. Все скачивается.